Это маленькие сестрички-декодер, вот они! А какие они классные! Это вся моя коллекция на сегодняшний день четвертой серии маленьких малышек. Видите, у меня есть уже их очень-очень много. Ну и, конечно же, мои самые главные герои. Это Перчинка, Панки и Сахарок. И как вы уже успели увидеть, коллекция у меня не маленькая с четвертой серии, так что повторок сегодня будет много. И все эти повторки я обязательно разыграю в сегодняшнем видео. Будет один победитель. Итак, мои хорошие, для того, чтобы участвовать в мега -конкурсе, вам обязательно необходимо быть подписчиком моего канала. Это первое. И второе. Сегодня очень интересное условие. Нужно будет написать для участия в конкурсе ключевое слово в комментариях. И ключевое слово вы сможете собрать на протяжении всего видео. На протяжении будут выскакивать иногда буковки. Вам нужно будет с этих буковок сложить слово и написать его в комментариях. А еще, если вы хотите быть в курсе всех новых событий на канале, тогда заходите на страничку в Instagram. Там эти фотки и видео опубликовываются еще быстрее, чем на Ютубе. Ну что же, вы уже подписались? Тогда один, два, три, поехали! Не забывайте о буковках и наш первый шарик. Так, вот и наша подсказка, где моя большая лупа? Вот, ну с большой немножко перегнула, наверное, но она, ну нормально. Итак, смотрим подсказку. Здесь у нас платьишко и вентилятор, конечно. Сейчас лето жарко, он нам очень даже пригодится. Розовый шарик. И. Ой, еще одна лупа. Ну что ж, поехали. Наш брелочек. Ух тышка, смотрите! А такой куколки у меня пока еще нету в моей коллекции. Смотрите, какие они классные, эти туфельки. Вау, они даже на каблуке, смотрите. Они сиреневые с золотой подошвой. Вот они, какие хорошенькие. Просто бомбовские. И... Ничего себе сумочка! Да, а куколка-то Главорненькая, смотрите Прям таким вот камешком сделанные Ручки эти золотые Очень-очень классно! И смотрим саму куколку Ага, смотрите Какая она прикольная В золотых трусиках И волосы у нее сиреневые Такие нежно-нежно-лиловые Очень красивая, моднявая прическа И голубенькие глазки ну, хорошо, хоть это куколка с обувью Смотрите, это маленькая Great Baby Little Great Baby И она точно, я прям угадала, что она гламурная Ведь она из Glam Club И этот клуб у меня уже собран И наш второй шарик Вот он, в Астралии завис Поехали вот наша еще одна подсказка Смотрим Ух Ухтышка, смотрите Кажется, это будет золотой шар Потому что здесь огонь И попадание прямо в цель Мне кажется, будет золотой шар Проверим И Я же говорила что экстрасенс? <laughs> ну точнее, эта подсказка мне помогла Итак, из золотых у меня две уже есть осталась еще одна. Проверим. А вдруг это повторка, которую мы разыграем? И, надеюсь, не одну. И смотрим. Колечко золотое. Точнее, брелочек. Ух, ничего себе! Смотрите, какая классная, крутая, бомбезная повторка. Вот и первая куколка на конкурс. Это же люкс. 24 карата золота. И дальше ее гламурненькие очки. И... сама куколка. Смотрите, какая она классная. И вот, она у меня тоже уже есть. Эту я разыграю. Первая малышка на конкурс уже здесь. Итак, поехали дальше. А ну-ка иди сюда. Хочу вот этот шарик. Смотрите, они все зависают вверху. Ой, подсказка упала. Мне кажется, что это новая подсказка, но это я сейчас проверю. Но я уже отсюда вижу, что что-то новенькое. А может и нет? Смотрите, это леденец, лалипаб и сердечко. Ууу, какая-то сладенькая куколка. Открывай. Здесь малиновый шарик и открываем. Малиновый брелок. Ух ты, стоишь, как... И солнечные очки, и стеклышки, и самооправа полностью вся вся вся желтая, прям как солнышко, очень интересные. И вау, такое у меня еще нет, я уже догадываюсь, кто это? Эта сумка классная такая с бананчиками. А я говорила как солнышко, как бананчик, очень классная, белая в горошек с желтыми ручками и с желтыми бананчиками. У! И куколка, да, я тебя нашла. Конечно же, это Лил Pop Heart. Вот она, малышка, которую я так искала. И это маленькая красотка из арт-клуба. Конечно же, с такими-то бананчиками и очками. Так, куколки, подвигайтесь. У нас пополнение. Вот так. И поехали дальше. Подсказка. Это у нас лимончик и кошечка. Голубой шарик. Посмотрим, тоже здесь спрятался. Ой, здесь голубой брелочек. Ого-го, -го, смотрите, до сегодня... Одни сплошные золотые куколки. Это же Soul Baby на своих золотых роликах. Очень классно. Вот ее солнечная сумка. Такая вот красно-оранжево-желтый. Lil Boogie. Очень классные золотые ручки. И, конечно же, сама куколка. Смотрите, какая она хорошенькая. Она и вправду очень похожа с цветочком формой. А цвета у них разные. И смотрите, у нас уже на конкурс есть три куколки. И зато какие! А вообще бомбезные! А мы поехали дальше. Иди сюда, так хочу тебе открыть. И где наша подсказка? Вы не поверите, это такая же подсказка. Лимон плюс кошка. Ну тогда, опять голубенький шарик. Ну, если будет повторка-повторки, мы попросим нашего победителя поделиться или подарить эту куколку своему другу. А точнее, подруге, кому захочет. И... Это сюда в шарик. Ну, сейчас вы узнаете, кто это. Та-дам! У нас повторка повторки. Золотые ролики. Очень яркая классная сумочка. Ну и, конечно же, сама золотая куколка. Тянулась я за этим шаром, тянулась. Вот вам, пожалуйста. Все равно она прикольная. Итак, у нас есть уже четыре куколки. Поехали дальше. Давайте сюда поближе. Наша подсказочка. Это снежинка и кошка. Но только тогда была кошечка с открытыми глазками, а сейчас с закрытыми. Она либо спит, либо так улыбается. Поехали дальше. Не хочет по-хорошему открываться. Опять голубой шарик. Та-дам! Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Поехали! Брелочек, следующий пакетик. Прикол! Какая классная! Это какая-то даже подарочная сумочка. Смотрите, здесь одни треугольнички, а здесь снежиночка. Точно такая же, как и на подсказочке. Очень классно. Эй, а обувь? Ау! Да, походу опять куколка босая. Почему это в четвертой серии все басы? Ну не все, ну многие. И... Вау, какая нежность. Смотрите, какая розенькая сучка. С золотым замочком и черным сердечком. Это такой брюночек. И... та -дам! Вау, просто бомба! Очень-очень классная, очень-очень классная, очень-очень классная! У нее голубенькие трусики, оранжевые глазки, малиновые губки. О, боже, какая она красота! Но она босая! <райу> Ничего, не волнуйся, мы тебе обувь найдем. И эта малышка у нас из большого города и этот клуб у меня тоже собран ну что ж открываем дальше <связывая> вот и наша подсказка это лимон плюс кошка что опять <связывая> розовый шарик открываем. Розовый брелочек. А у нас здесь очень даже крутые очки. Оранжевые стеклышки и серебряная оправа. Очень даже классно, классно, классно. Вот это спортивная бомбезная сумка оранжевого цвета. Здесь замочек и сердечко. И серебряные ручки. И сама куколка. Вот она, малышка в оранжевых трусиках и с оранжевой соской. Смотрите, у победителя будет уже даже целый клуб. Ну что ж, давайте проверим, как наши куколки меняют цвет. Но проверять я буду... Только те, которые попались мне новенькие, потому что повторки, которые у меня попались, я думаю, вы же наверняка видели, как они меняют цвет. Поэтому, обалдеть! Вот это круто! У этой куколки волосы полностью синеют, прям реально синеют. Точно, она как снежиночка. Трусики остаются прежними, и у нее появляется костюмчик черный-черный. А! Как снежинка, очень классная. Все, это одна из моих любимых куколок. Тарам, в теплой она та же нежная, прелестная, обалденная малышка. Дальше, попхар, поехали! Ага, она тоже очень прикольная. У нее волосы становятся еще темнее, полностью даже черные. На ножках и на трусиках у нее появляются горошинки. Смотрите, только на ножках синие. Ну, если бы они были зеленые, я бы подумала, что у нее ветрянка. А трусики в розовый горошек. И еще вот такая вот футболочка. Ой, погодите, так она еще у нас и накрашена. Ничего себе, видите, здесь вот прокрашены веки красным цветом. та -дам! Смоем эту всю ветрянку. Все, у нас прежняя поп -харт. И еще вот она малышка с золотистыми трусиками, а точнее с золотыми. И как же ты мне в цвет. Тоже очень прелестно. Смотрите, розовый. Волосы становятся такие вот ярко-малиновые. Очень красиво. У нее появляются ярко-малиновые перчатки. И вот такой вот синий костюмчик. Вау, просто бомба. Очень красиво. И в теплой. Очень-очень а -а -а -а. классная. Очень-очень бомбезная. Я не знаю, я от этой четвертой серии. А вы? Ну что ж, многие из вас просили показать коллекцию. Ну, правда, не всех кукол. Пока только четвертой серии. Вот. У меня практически все собраны. Вот эта куколка Great Baby, потом Pop Heart. Она у нас тоже очень красиво меняет цвет, да, у нее появляется ветрянка, только синего цвета. Не судите строго, это у меня такой черный юмор. И еще мне по... Вот она, красавица из большого города. Та-дам! Итак, мне еще осталось... Google Queen, Drag Racer, Little Shapes из Art Клуба и A Little Goody. До полной коллекции у меня осталось еще 4 куклы. Ну что же, остальные шарики мы с вами откроем в одном из следующих видео. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить его. Потому что, как и сегодня, все повторки... Я буду разыгрывать одни руки одному победителю. Я надеюсь, вы уже собрали кодовое слово. Тогда быстренько, быстренько пишите его в комментариях. Потому что с этим кодовым словом вы участвуете в конкурсе. Ну что ж, я надеюсь, вам понравились эти куколки для конкурса. Тогда не забывайте еще ставить лайки. И желаю всем удачи. До новых встреч в следующем видео. чао какао! Я вас всех очень люблю.